Между частицами твердого тела существуют силы взаимодействия. Если твердое тело не деформировано, то силы притяжения между частицами равны силам отталкивания. При деформации, изменяются расстояния между частицами и силы притяжения между ними будут равны силам отталкивания. Таким образом, благодаря наличию сил взаимодействия между частицами Колебания передаются от одного участка среды к другому. Для того, чтобы распространялась волна, необходимо наличие среды, частицы которой взаимодействуют между собой.